Я убираю морковь, но ну, Боня мне мешает вообще конкретно. Он боксирует эту баночку железную морковь, всякая разная. Вы что я ее так сильно не прореживаю, зачем надо. Она и так не, неплохо растет. Боня колебала что такое вот сейчас полежит туда играть смотрите хоп боксирует буня морковка что ли играешь морковь как раз сегодня погода хорошая солнечная просохнет опа такая хорошая да ну морковь жаловался хорошая неплохая уродилась да я вижу тебя спряталась она вижу тебя мелкая Ой, кошмар но ну, мешает мне Дети, ну, дома оставлю никто мешать не будет у меня здесь еще маленький ребенок Видите, что с у нас побежала боксировать или надоело быть. Ну моя прям. Сейчас повыдергиваю морковку Потом чистить начну. Ай, Боння! И поросенку еще заодно варил. Понял, не очень даже мешаешь. Опять для поросенка пойдет. Морковка. Геннадьев всю крупную морковь собирает. Сейчас фотосессию сделали. Вот с этой морковкой. Вот с этой морковкой. Это одуреть. Чумовая морковка выросла. А вот с какой фоткалась а покажи их нам. Сейчас поломаешь аккуратно. Вот этой какой! Вот! Да, да, тут... На, подержи! Покажи, как вышло-то! Еще вот так вот еще, еще, как все. Да. И брал так вот. А еще где обнимашки-то морковку-то принеси, вон да. там обнимается морковка. Надо отсюда по грядке могла, Динара. Здесь же все уже морковь вытащила. Андрей окна ставит в сарайки. Вот она. Да, не так же надо показывать Ну, зачем вытаскиваешь, то? Вот да, так она выросла она, снимается, она, снимается. она обнимается, да С другой морковкой, смотрите, какая прикольная О, обнимашки сюда волашки, да Вот еще Да, еще у нас здорово Вот здоров... еще Много-много ее, ага, всякой разной Давай неси Мне морковь-то теперь О, вот такая у меня помощница, такая умница. А? Ой, слава богу, хоть какая жара была, тетя Рима, все выросло. Ведь? Слава тебе, господи, все выросло. И капуста кое-какая-никакая, -как, но все же. Эй, капуста нынче что-то мелковато, мне не нравится вообще. Ну нам хватит. Еще две. Ага, потом мама Вилами пройдет. Он еще крупная, а здесь он торчит. Видишь? А здесь. Ага, нет, не, Йорг, не это не сможешь. Я Вилами вот. Кто-то грыз, видишь, какую хорошую крупную. Ау! У меня все пришли. Боня у нас у ума сходит, все, Боня! Ой, кошмар, что творит, а? Чё творит? Дарина танцует. Боня фигарит. Танцуй. Вот так Боня Кошмар Короче, мне, друзья, весело Очень весело Не знаю морковь убирать Не знаю детей снимать Не знаю живно снимать Класс Офигеть, телефон Дай Ой, Ой, Боня, Поня, она хочет пить Нет, она пить не хочет Она с ума сходит, видишь, она играть хочет Ой, Алиап делает. Алиап? Алиап? Она, не... она с ума зашла от радости. Потому что все здесь, и все, она радуется. Она уже... Побежала так вот. Да, да. Вот сейчас бежит, она все. Дарина у нас одна танцевалки делает. Дарина танцует вместе. Бориса и Лета тут. Бориса и Лта тут поди. Она ж тебя не обидела, она играть хочет. Она Бориса и Лета тут. Ой, ладно. Офигеть, друзья, вместе с вами в первый раз вижу. Нифига, поросенка-то теперь будет. Пластиковое почти окно, а двустороннее еще... А где, а где она? А, вот я, говорю. Спросила, она вылезла. А где козел? Козел, а там он. Еще подоконит? Нет. А, да, да. Вот, запенил, все, слава богу. А? Да? Ну, открываться можно будет? Летом-то, да? вот, слава богу. А то я все переживаю. Как у нас крюшетка поживает? Хоть холодно не будет, а? А, где а? где вчера мы убирались? Где? А Бяша еще больше поставишь? Бяша, а где Бяша-то у нас? А? Да ну нафиг, где он? Ты его выпустил, что ли? не спустил? Он не хочет, Андрей? Вообще обленился паразит. Вы-то сидите здесь и не рыпаетесь, детей пугаете только. Сидеть, говорю, смотри, на одной лапе стоят, холодно будет, видишь? У меня в контакте появилась какая-то штука, и она говорящая. Ага, ага, тебе короче. Манька с месли, месли, Месли, говорю, вместе со Стрелочкой спускаются к папане Мама, своему. Мама, включите, она яйна себе еще. Тебяк вот. есть? Ну видно же видно, уже твоего червя никто не видел. Чё? А, вон они. Все вместе бегают козочки. Маня! Мань! Маня! Опять плачка плачет! Ой, какая ты красивая, некрасивая! Успокойся, успокойся, успокойся! А? Да, а ты что такая лохматая? Вроде ты! Нормальная? Ну ладно, человек! Маня! Стрелка! Стрелка-то стрелка такая маленькая, еще бегает. Родилась неделю назад только, да? Она еще какая была, когда девушка? Уже что-то жует. Ну, чуть -чуть была, Чуть-чуть поменьше, тогда... такая же почти. Ой, бегает. Так, была. Маленькая была. Вот ну нету, побольше. Вот такая? Нет, побольше. Вот такая? Еще больше? Еще? Вот еще? Вот такая? Еще. Вот такая? Во. А когда да. О, бегут, бегут, бегут. Маня! Траел. Маня! белка, стрелка! Белка, стрелка, и нам и да. да. Собака бегает. Иди сюда, Ми. Решите, когда я его привожу, да? да. Маленький потому что. Стрелочка, стрелка. Маня. Ты у нас Маня. кипариска. Всем привет, вот Василь и Пап, а? я снимаю Каши им привет, а, Ты... привет, да? Считали, снимали. Мама ощутила. Каши, привет". привет! Так. Детямки пони 60. Вот, Коня! Вот, Сняла. Вот, вот мама успокаивает Динару Старины, да? Да, да, Они домой хотят у меня. Да. Вот. А что могу, могу, могу, Зарядка села? Домой хочешь, Зарина? Сейчас поставим дома зарядку. Домой поедешь, Зарина, на месте? Поедешь? Ставится, еще пути Ой, Господи. на семью укусили, попишешь, а то Мама у поросенка хочет там какашки вычистить, мне никто не дает, прибежала это какая и <смех> Все, мальчишки у нас перетаскали. Как его? Что? Ой, молодцы! Какие okay, молодцы! Сколько папа денег подал вам? За работу сколько дал? Сто тысяч. Сто штук? О, миллионером мы окажутся. Ага. Все, молодцы, мальчики, свободны теперь. Все, перетаскали, все у вас. Ага, вообще, Розик, молодец, по-моему, и Виктория прошелся. Как по асфальту? Я тоже проходила, мне просто кажется, что это дорожка. Что это асфальт, да? Да. Дорожка земляная. Курка где твоя? Курка, по жалко. Тут клади. Курку один, говорю, с собой взял. Вон в этой бочке сделай. Маня! Маня? А, она куша куша. Сейчас пора сюда. Амина домой хочет уже. И кушать. Поешь домой, Нара? А? Давид, а вы сейчас куда? Домой? Шарма?